Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Go Play Games и мы продолжаем Resident Evil. Правда, продолжаем мы его в записи, к сожалению, через Let's Play. Ну, как только в моей жизни все стабилизируется, потому что у меня сейчас вот так вот все шатковалка, все непонятно. Если буду проводить стримы, их придется переносить так, и так далее. А, только что-то у меня стабилизируется. Все ста станет более-менее стабильным, тогда, возможно, начнем обратно опять снова проводить наши стримы. Будем общаться, веселиться по полной программе. Да, ты, ты думал, сейчас мы что-нибудь придумаем. А пока что стримы у нас будут по выходным. Так, загружаем. Игра. Игру. Так, а где у нас... Найдите три собачьи. Выберитесь из дома. Гостевой дом. А -а -а. Так, подождите-ка. У нас же ведь вот. У нас же ведь контент. А мы же сохранялись? Она же ведь сохраняется? Она же сохраняется. Вот сейчас будет очень смешно, если мы не, со, не смогли никак э, сохраниться. Блин, не знаю, может быть, тут? А? О, оно загрузится? Или мне заново придется проходить? Ё-моё. А? Все, все нашли, нашли, все, все в порядке, все нашлась. Я уж испугалась, думаю, все, блин, все плохо. Не, вроде все нормально. Нашлись замечательно. Вот, пока он грузится. Значит, что хотела сказать? Что записи у нас будут длиться до часа, потому что если запись идет после часа, ну вот более часа, тогда у меня почему-то склейка видосов идет почему-то, вот я не знаю, там ча часа полтора-два. А так если до часа, ну полчаса, ну максимум там минут 50-40. Как-то, ну, как-то, ну, так. Теперь нужно мне тут все вспомнить, что куда. Так. Вообще абсолютно не помню. Это было так давно. Это вот, вот, вот, вот, вот, это было очень давно. Я очень давно не играл. У нас там была, блин, неделя страдашек. После недели страдашек у меня было, не пойми, что. Там работа не работа, туда сюда. Пока носились, пока что-то ну, не наладно, разберемся сейчас. Так. Нам, по-моему, по сюда надо? Там ну, нам нужно убивать крокодилов. Вот оно. Так, ну давай. И вот это заберем, да. Где он у нас там? Наверх. Погнали. Так, первый. Оп! Так, палку мы с него забрать не можем. Так, еще один крокодил где-то там в кустах. Вот тут вот должен выплывать. Падла, скотина. Вот он. Не успел в него бросить. Не успел палку бросить. <с> а, ты, сука, перестань меня жрать. Выплю. <с> Черт. Уходит всех, гасит э, голыми руками. А вот э, крокодилу пасть рожить не может. Ладно. Э, нам сюда, сюда. Сюда, сюда, сюда. В деревянную дверь нам надо выйти. Сюда. Ладно, сейчас мы быстренько... Ладно, повторим. Нас уже не раз тут жрали. Было дело. Ну ничего, ничего, ничего. Сейчас отомстим. Сейчас отомстим, мстя. На нахрен. Так, все. В чем они? Что это за прыщи какие-то? Непонятная фигня. Так, где эта мразь? Где это мразота? Вот он подплывает. Вот я его вижу там где-то. Попаду? Есть. Так, этого нужно как-то очень аккуратно обойти, я так понимаю, да? Ну, потому что я не знаю, я не вижу тут других вариантов. Ну, получается, да, мы его обходим. Так, ты меня не видишь, я тебя не вижу, мы друг друга не видим, мы поняли друг другу все. Тихо, тихо. Подожди, подожди. Так, возьми его в руки. Так, я так понимаю, нам наверх надо. А чтобы наверх! Надо его убить! Вот так вот. Будешь тут еще со мной ругаться. О, жрачка. Ладно, захватили, да? Нам наверх живить? Или нет? Что нет? Так, ага, на эту защищаться. Это левая, О. это правая. Окей. Хорошо. О, там наверху кто-то дохлый. А, там дохлый крокодил валяется. Твою мать-то откуда взялся, ее моё Я хожу тут, изучаю крокодилов дохлых, а ты? Бразот! Вот так вот, блин, погуляли мы по болоту. Ладно, значит, надо быстро его валить и бежать нахрен. Ладно. Вот такое вот начало у нас, значит. Ладно. Такое вот у нас начало года, начало записи, начало Резидента Ивола. Так, ну давай, дед. Уже херась. Оп. Так, первый готов. Мы, по крайней мере, знаем, как там пройти теперь, да? Где там, мразь. Вот, вижу. Да, попало. Отлично. Проползаем дальше. Аккуратненько проползаем дальше. Так, берем вот эту штуку. Так, этот крокодил. То есть, если сзади к ним подползать, они, в принципе, не видят тебя, да? Так. Тут где-то еще одна мразь. Вот она. Вот так вот. А то он в прошлый раз меня сожрал, когда был стрим, как раз-таки. Он меня сожрал, эту тварь. Так, мы можем туда, смотрите, дальше пройти. Давайте пройдем чуть-чуть подальше, мне кажется. Блин, сейчас опять сожрут, блин. Да? Мы можем там дальше пройти? <решит> я поняла, хорошо. Я это, уползаю в стороночку, короче. Там как раз выход. Там как раз крокодил. Из крокодила можно достать, я так думаю. Да? Можно же ведь достать из него коп? О, братаны. Ну, давайте. Хоть, хоть, хоть, хоть, хоть, хоть. Ща я тебе вмажу. Я тебя сейчас помашу тут. Я вам сейчас сама размаху, да вот, сейчас я вам разболю лица. Не-не-не-не-не, не прокатит ничего, не. Да давай, дарь ему хорошенечко. А, а, ну да, растоптать же вас еще, топтать надо. А, ты встал? Ну давай. Ать. Черт, они, они, у них такая долгая анимация нападения. Серьезно? Так, ну, но мы его забили уже окончательно, он не станет уже. Так, Крокудаил развалился, пузом кверху. Да, смотрите, можем вытащить. Замечательно. Так, берем сразу их в руки. Где-то у нас суровый оружие, кулак прям. Так, значит, один там плавает, да? И больше никого тут. Ладно, аккуратненько проходим. там Морозота там. Вот он. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Поймали. Ловись, рыбка, большая и маленькая, да? Оп, еще один всплыл. Плыви обратно. Ты что всплыл такой прям. Мячик такой, блинк. Здрасте, я приплыл. Фонари какие-то тут валяются. Нам бы, наверное, здоровье сейчас вот немножечко поправить было бы неплохо, сажать какую-нибудь живность. А, в... все. Ну, это хорошо. Так, что мы можем сделать? Ну, во-первых, у нас, да, у нас есть лечилка, у нас есть жрачка, у нас есть вот эта херня. Uh, так, мне бы вспомнить, как... Вот. Вот. Идеально. Так. И теперь надо и заюзать. Ну да, воспользуйтесь, пожалуйста. Полить себя. По-моему, я себе на С поставила, да? Так, сохраняемся. А я вообще куда пришла? Это что за место? Так, двери сами закрываются. Ну вообще, я когда вошла, она вроде закрылась за мной, нет? Ладно, опять через дверь. А-а-а-а! а а а Хорошо! Хорошо! Это я уже, все же такая, думаю, не поняла. Я вроде здесь была. И не раз была, и не два. Я тут начинала, блин, меня тут жрали, а я все это пыталась пройти, это место злополучное. Оно вроде несложное, но именно из-за вот этого ты постоянно отвлекаешься, и тебя жирают. Ты думаешь, ай, херня, и тебя раз за ногу утащили, а потом второй раз сидишь, такой, ну блин, ну, простое же место там. Отвлекся, раз тебя опять за ногу утащили. Что это? Металлолом. Зачем? ведь ты его, конечно, взяла, а вот зачем? Так, сейчас секундочку. Так, продолжаем. Так, продолжаем. Так, идем, идем, идем. Так, куда-то мы тут с вами забрались сейчас. Забрались, прям так забрались. Так, мы должны спасать Зою. А я уже... О! Это плюс к урону у нас получается же, да? Боксер, да. То есть сколько мы носим с собой их, столько у нас бонус к урону идет. Правильно жить. Так, заходим. О, сохраняшка. Сохраняемся. Мы же сохранились. А, максимальное число. Все. Тогда с самого начала пошли. Вот. Так, погнали дальше. Что у нас тут? Аптечка. Не знаю, вам что-нибудь слышно вообще? Где должно быть? Так. Ага, все, выходим. Так. Ну, давайте смотреть, что у нас тут есть. Какие плюшки. Может, сейчас найдем, кого еще сожрать. Ветка дерева? Мы что-то собираем? <с> Мы что собираем такое? Взяли металлолом, ветку дерева. Это вот что, что, что, что он собирается делать? Я уже не помню, честно говоря, вот совсем, совсем не помню. Ох ты ё-моё! Так, не, это не к нам. О хо хо хо ох! Как мы тебя, а? Башню аж снесло, а? Так, вот тут крест стоит. Нарисован. И тут... тут... О, ножка иди сюда, я буду тебя есть. Так, это мы не двигаем ничего, да? Мы... Ломаем. Заряженных ударов тут нету, я уже проверяла. То есть, чтобы нажать и держать удар, то есть у него нет заряженных ударов, то есть ты нажал на удар, он ударил, все. так подкрасться к врагу. где? К какому? никого не вижу. вижу. так. сзади подкрасться. интересно с этой стороны обойти? нет, нельзя. все. а все уходит, уходит, уходит, вот. это сейчас наш шанс, наш шанс напасть. Тихо, тихо, тихо, тихо. Стой! Нет, не поворачивайся! <свы> Черт. Рано повернулся! Рано! Опа, еще один. Ах ты ж, блин! Эть! Успела! Успела! Тихо, тихо! Так, так, сейчас мы ему. Божку снесем! Давай, сноси ему голову, сноси! Так, ты, ты опять встал? Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Блин, не успела, не успела, не успела увернуться, блин. А я пытался, я честно пыталась. Ну, да еще раз. Левый, правый, левый, правый, левый, правый, ну. Так, я его убила совсем. Окончательно. Так. Личинка. Ветка дерева. А нахрена? Ну-ка. А для чего она вообще нужна? Вот мы вроде... Так, толстая прочная ветка дерева используется только в сочетании. Используется только в сочетании. А что мы можем сделать? Металлолом плюс ветка дерева. Ого! Метательное копье! Ну, давайте сделаем, конечно, без вопросов. Как бы. Так, и нам бы еще подлечиться. Ну, давай. Сделай мне приятно. Полечись. Так, мы вроде. Пополз, видели? Пополз такой, ползет, чувак. Сейчас мы его поймаем. Подождите, подождите. т т т т т т т т Где? т т т т т Где-то. Вон он ползет, ползет, ползет. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. тихо Сейчас у нас вернется, мы на него нападем. О, о, о, о, о, о, -о, -о. правильно. Иди отсюда. Ай, хорошо, хорошо. С этими драться, блин, <музык> тяжело, что авто... Будь у тебя авто, а, блин, все. <смех> Заговорил. Будь у тебя пистолет или кулак, неважно. О, так можем сделать еще. Теперь одно копье. О, еще одно копье вот стоит. Что я как-то мимо него так это пошмугнула. Ну ладно, у меня охота была, мне... Простительно, я охотилась. Так, нам нужно теперь, я так понимаю, спуститься, да, вниз. Ну давайте сейчас спустимся. Тут проход вообще есть На... туда, вовнутрь? Чего-то нету. Должно быть лекарство там. Да, я тоже так думаю, но прохода я что то не вижу. А мы вот это вот можем ломать? Нет? Нет, не можем. Ладно. Спокойно. Сейчас мы все найдем, все сделаем. Так, вот тут у нас ничего нету. Это все у нас не ломается. Где-то, значит, должен быть спуск вниз подвал. Вот это у нас тоже никак не ломается? Да? А с другой стороны, сейчас мы обойдем вот так вот. И посмотрим с другой стороны. Я просто. Я... Плохо ш... А, вон там вот крест как раз на двери стоит. Сейчас я вот тут просто осмотрюсь. Так, больше ничего нету. Опа! Стопешика. Ой, хорошо. Давай, взбирай. Так, еще что-нибудь тут есть. Это мы с какой стороны? Это мы где вошли, входили. Всё. Ага! Это просто так... такой припрятанный лут. Ладно. Ну, давай, ломать. Так. Не, у нас где то, он то нормально бьет, то с какими-то перерывами непонятными. То есть он наносит там один удар и ждет. Ты ему уже истыкала там, типа, правый давай бей, он ни в какую. Так. Надо подумать, надо подумать. Ладно, пошли драться, чё уж там. Хотя мы можем, в принципе, этого завалить. Ой! Все, все, все пошло не по плану. Я хотела спрыгнуть у него за спиной прям. Это а, собака страшная. Подожди, у меня. Я как бы убивала. И тебя, на, убью. Всех убью. Так, давай. Поливайся. Так, если что, мы начнем жрать животных. Звучит, конечно, так себе. Насекомых, давайте так. Если что, начну жрать насекомых. Зря, что ли, набирали? Блин, сейчас у меня металлолом будет куча. А палок нету. Так. О, можем собрать себе сейчас Быстренько Вот Так, мы можем вот тут вот еще что-то Пролезть, посмотреть, что, что, где, когда Так Ну пролезем мы туда чуть-чуть чуть попозже Прям слегка попозже Ты ствол не хочешь взять? Тут определенно точно что-то есть пистолет какие-то По крайней мере, вот это вот похоже на Сумки с патронами Плачет стоит, что ли Тихо, тихо, тихо, тихо Побежал Ох, что-то у вас как-то тут уже до хрена. Так, пора. Ладно. Ладно, ладно, ладно, ладно. Не хотите по-хорошему? Будем по-плохому. Да ладно, прям отсюда. О, аптечка. А мы ее забрали, да, в прошлый раз? Мы же ее забирали? Дайте я еще раз сохранюсь. Чтобы, ну, просто по сто раз не поднимать эту аптечку. Просто загрузились тут и побежали. Так, загрузились и побежали. Ну, походу, да, нам дают эти... понасобирать всего, чтобы мы могли отбиваться. Но этого я так уработаю. <свы> да, е-мое, попади. Да стой ты на месте, подожди, я, я же дерусь с тобой. Все, лег? Я с ним дерусь, а он уходит. Я с ним дерусь, а он уходит. Как это вообще понимать? А я в прошлый раз эту дверь открывала, и я его не помню. А, да, да, да, да, да, да. Может, тут прям вошли. Подкрадитесь к врагу, чтобы убить, да. стоит стоит стоит прошел чуть дальше но мы знаем теперь что мы можем проползти вот тут вот опачки так смотрим где тот сейчас он а, тот пойдет сюда мы как раз вот он пошел мы подкрадемся к этому Потому что этот, он больше, его бить дольше. Отлично, смотрите, как 40. хорошо пошло. А -а -а. Тихо, тихо, тихо, подожди, подожди. Отвернулся уже, да? Пошел обратно. Молодец, молодец. Правильно, правильно, правильно. Так, этого. А -а -а -а, получено достижение болотный камуфляж. Так, еще вон там, я помню, ползает уж один. Ага, вон он. Нормально, нормально. Не видно. Сфокусируйся на дальнем. О! Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Сейчас все сделаем по красоте. Божественный стелс! Хоть! Ай, хорошо, хорошо! Держимся. Ши идет? Так, вот коряга. Так, что у нас тут? Давайте сразу что-нибудь соберем. Вот коряга. Сколько у, на... у нас? Так, у нас железок много, коряг ноль. А я не помню, там, по-моему, наверху где-то была еще одна коряга. Мы, мы ее подбирали, мне кажется. Мне кажется, я что-то упустила там наверху. Давайте просто сбегаем, просто чисто проверить. Быстро, быстро, быстро сейчас вот мигом пронесемся. Я как раз хочу еще проверить, взяла ли... А, ну вот, вот коряга, пожалуйста, тебе. Раз коряга. А, и этого, я не помню, я брала, нет? Да, забрала, отлично. Давайте еще раз сохранимся. Мы а о чем? Мы всех там убили. А я не знаю, они респавнятся, нет, если пересохранятся. Да, сейчас проверка. Про проверка. Проверка боем. По идее, не должны. По идее, они не должны респавниться. Ну, этот уже нет. Этого уже нету. Так, проходим тут. Так, мне туда. Ну, там только через низ, да. Так, вот тут тоже никого. А, копье, господи. А, я постоянно что-то забываю! Что-то забываю. Это прям ужасно. Личинка. Ветка. Ой, как хорошо, как много всего. Так, давайте еще наделаем. Потому что, блин, там я чувствую, меня ждет просто вот нечто. Нечто! Драка! Нас уже там один раз завалили. Нельзя, чтобы это повторилось. Либо нужно как-то... Не знаю, каким-нибудь просто вот и стелсом это все сделать. Пускай пока будет кулак. Хорош. Так, ну этого, я думаю, мы можем так уработать. Прыгнуть и это, придушить его. Сейчас он будет идти? Давай, где-то там. Вот. А так, да. Вот сейчас пошло по плану. Так, а где меня в прошлый раз убили? Куда я пошла? Вот сюда я пошла, да? А тут меня и заловили. О, металлолом. Хоть что-то. Да, сейчас потихонечку будем просачиваться. Чемпион! О! Так, можно через тут, да? Я так поняла. Понимаю. Да, можно. Смотрите-ка. Поползли. Сейчас будем выскакивать и душить их. Опа! Еще. Коряга. Отлично. Давайте мы еще сделаем. Сколько у меня там? Одна коряга, металлолома нету. А чемпион? Жуткая кукла, использованная для черной магии. Каждая такая кукла в рюкзаке дает плюс 5 к силе атаки. А это что? Плюс один к силе. То есть у нас получается плюс 15 с -с сейчас к силе атаки. Огонь. Фикарно. Так. Аккуратненько тут сейчас... Смотрим, где мы. Ага. О, зайчиком плачет. Мне кажется, плачет. Так, сейчас он еще раз повернется, там посмотрит, и мы вылезем. А, меня увидели! Все пошло не по плану. Ладно, выползаем отсюда. В принципе, можно их обойти. Попробуем сейчас обойти. Напасть с другой стороны. Они же не могут за мной следить, правильно? Смотрите-ка, могут. Твою же мать. Ай-яй! Твою же мать! Ах. Они начинают валить, я даже не успеваю ничего сделать. Короче. Короче, короче. Так, тут мы все забрали. Так, по-моему, на корабле мы все забрали. Да, тут сложно, я пытаюсь сделать, чтобы было красиво, а получается, как всегда, получается, что меня валят, просто, ну такое себе, ладно, будем делать некрасиво, в жопу экономия патронов, единственное, да, вот тут я буду их валить, так, вот тут я все забрала, а, точно, я же их тут всех перебил практически, да, всех перебила же штука. Тогда сейчас вот это забираем, корягу забираем. Там еще еще, больше что нибудь говорить? да. Вот это забираем. Так, делаем, сколько у меня еще металлолом, еще одну делаем. Бежим, бежим, бежим, бежим. По идее все, мы тут забрали. Ну, давай, руби. Так. Тут делаем, как в прошлый раз. Не, я все-таки хочу попробовать вспрыгнуть. Блин, я сейчас опять буду пробовать и просру нафиг. В жопу, проб. Просто убиваем. Действуем по плану. Так вот и все. Так, а если с этой стороны попробовать подползти? Ага, вот тут вот чувак сидит, рыдает. Ладно. То, что я бегаю, это никого не смущает из них? Так, там входит один. Так, вот тут. Вот. Набираем наших кукол. Кто мне теперь желтого дали? Да ладно! Да ладно! Вот это вот сейчас вот обидно. Вот это вот сейчас прям обидно. А сейчас мне желтого дали. А желтый дает плюс один. Вот это плюс пять дает. Ну охренеть! Вот, вот это вот сейчас нечестно. Просто нечестно. Ну давай, влезай Тихо! Вали его, давай! Вали ты же, твою ж мать! Защищайся и вали! Ну вроде справились А, ты, ты, ты херли встал? Фига себе, мор морда ты обнаглевшая Я тут, значит, делаю всякие штуки, чтобы вас было легче убивать, а вы? Так, вот тут у нас, значит, лекарство, да? Так, ну нужно. Здрахуйте! Идите ко мне. Блин, вот с боксерами это, конечно, обидно сейчас было. Очень обидно. Так, ну аптечку мы заберем, конечно же. Обязательно. Придите, блин, надули на целого боксера. О! Вообще отстой, ну как же... Ну нельзя так сначала дать, а потом забрать. Так, ну мы тут были, да? Да, это мы, получается, назад идем, ага. Так, ну, значит, лекарство где-то здесь, все, выбиваем дверь, идем. Суровый, дядька, прям вообще, вообще суровый. Так, о, сохранялочка. Ну, что? Что, что вы мне даете? Ну, что он такого? Блин, я, я прямо... Я, я расстроена! Я чувствую, как меня надули просто... Обманули! Обман! Все, забираем! Oh, Ты аккуратнее своими ку... тихо, тихо, тихо. кула... Тихо-тихо-тихо! Кула... своими! Сейчас я разберёт тут! О! Ему просто надо было подумать Приветики А глаза человеческие-человеческие Мертвые, правда Вали его, вали, вали Вали, вали, вали Месь копьё, а вот мимо в глаз В глаз, в ухо, я не знаю во что. что найдешь, кто, кто и такая О, я уже вижу много интересного Но он мне мешает. Samantha. Ну давай подеремся, на! у тебя такая долгая-то анимация удара. Подожди ты. Мне вот что интересно. О, о, прикольно. а тихо тихо Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. О! да да да Кажется, я все забрала. А это что? Почему она таким светится? Да сейчас прям. Ну, нихера ж ты. Вот так вот надо. А, он еще и уворачивается. Да сейчас прям. На тебе. На. На. На еще. На. Тихо, стоит он тут. А, ногами? Ты, ты не прифигел ли, а? Сейчас я... а, -а, -а! Вот это свертушечки, planner, да, было? Ну да, так. Это... Ты вообще мимо пролетал Ты чем меня зацепила, не пойму Отрастил тут себе отростков, не пойми каких И цепляет их, нечестно Да валит его Да сейчас прям Опа <смех> <смех> Ты что думал, такой крутой? Сейчас, оп, нет уж Да бей ты по нему, давай В лицо Ноги дала? <свист> да закройся ты! Все, поливайся, поливайся, поливайся, О, блин! Нормально, сейчас мы его заднем, <свист> да? <свист> -о -о, так, вот блин, вот так вот со мной сражаться, сейчас прям! Да перестань! Я не хочу больше с тобой драться, на тебе. Да, то что он попасть не может. То, да, сейчас тебе устрою. Уру. Ну почти успели защититься. что? А? Я вот изо всех сил жму это самое пробел, чтобы меня не пробили. Опа! Два удара решил провести, а? Смотреть на него. Да сейчас прям. Да что ж, ты не можешь по нему ударить? Он просто подходит и думает. А! Плюнь, плюнь, плюнь меня. Не надо, не надо. Я же живой. Живой, живой, живой. Так, а у меня еще есть аптечка? Есть, отлично. Копчи его! Тихо Вали его, давай, вали, вали Да давай уже, а! Держи оборону Ну давай, ну Вали давай я, я стараюсь изо всех сил просто да перекрятки ты. Давай, отходи, отходи, отходи, отходи. Аптечка, есть? Ешь, ладно. <связывая> Сколько можно уже? Сдохни! <связывая> Напряженный бой. Ты похож на жука, короче. Я тебя сейчас сожру. <звы> Дедок радуется. Ууу! Весело ему. Ой. Так, ну, да, я иду. Мы все свои аптечки потратили. Что там зашумело опять? Давайте пожуем чуть-чуть этих самых жуков. Фу. Короче, как-то, ну мы смогли справиться. Чисто на кулаках разобрались. Нормально. Он что думал? Сейчас подойдет и вмажет мне? да сейчас. Я умею блокировать удары. Уворачиваться не умею, блокировать умею. Вот и все. Так, Зоя, сейчас мы к тебе придем, сейчас мы тебя излечим. Я надеюсь. Ведь, получается, Ж... Зоя же ведь должна остаться живой, правильно? О, эпоксидка. Или как она там называется? Да, эпоксид. Вот. Так, теперь мы даже у нас... Мы даже можем жить, можем лечиться. Так. все бежим дальше. А куда мы бежим-то, собственно? А, во. Вот. Всё. О, Зойка Айди, ты это сохранится! Да сохранится-то! Слышь, говна кусок! Вот это ты зря, приятель. Вот это прям ты сильно зря. Ты вот прям сильно зря. Сейчас я его сохранюсь. Посмотрю на время и скажу о том, что продолжим мы в следующей серии. Всем спасибо, кто смотрел меня, кто был со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. За... Все ссылочки будут в описании под видео. И там и группа есть, и все что угодно. В общем, спасибо большое. Всем пока-пока.